У нас дождь прошел такой сильной ночью. Ну, смотрите, какая романтика. Чай из самовара. Мы давно не пили чай из самовара. Дети в восторге. Марк следит за этим процессом. Чай наливают в чашечки. Чай у нас с бубликами. А где еще цветные... А, вот такие вот цветные орешки в глазури. И зефир. Зефир очень вкусный. Я его пока накладывала в тарелочку. У меня прям да? он весь с рук вываливался. Еще у нас вот такой красивый петушок. Ну, прям... и папа! динозаврик. И динозаврик. Утро в деревне. Прям красота-красота. Всем доброе утро. А еще хочу вам показать очень интересный лайфак. У нас всегда много льда замороженного. И мы таким способом остужаем чай. Мне дай. Папа, да, папа распределяет. Я сам, я сам. Хорошо, сам. Это надо еще вот так, да? Самое интересное, он сразу кладце и лопается. И пока пьешь чай, очень удобно, он быстро не, не растворяется. Зефир хочешь? Нет, не зефир, а то. А что он такой желтенький? Вот тут вот, с лимоном или он возле чего-то лежал? Нет, это возле что-то лежал. Напомню, когда-то рассказывала, кто не помнит, повторю, что это самовар достался мне по наследству от моей бабушки Когда дедушки с бабушкой не стало, то я максимально быстро поспешила его забрать к себе. Марк показал, посмотрите, показал, что нужно залазить в мешок Это мешок, куда мы складываем чистое постельное белье, ну вообще все вещи в целом И вот они меня тут устроили Прыгание в мешках, уже один мешок порвали это банда, еще та. Мальчики. Сейчас еще Ренат присоединится. Но у нас, слава богу, два мешка. Поэтому, Ренат, места нет тебе. Все. Ян упал. Вылазь, вылазь, Ян. Вылазь, вылазь, вылазь, вылазь. Все. Поздравляю вас с новым аттракционом. Сегодня я собираю смородину черную. Так, везде солнышко, тенечка нет, с чего бы начать? Наверное, начну вот там, с самого первого куста, потому что уже пора, я и так оттягиваю-оттягиваю сбор смородины, дети тут уже пообщипывали все, что можно. Так, миска две, в эту буду собирать, туда буду высыпать, и такой стульчик. тут даже маленький тенечек а потом у меня он вот это вот все все все кусты черной смородины время время ее собирать нужно прям было еще вчера вот, посмотрите какая она. смотрела есть видео выскакивает собирают вилкой вот так получается в щель вилки и так чпок и она осыпается мисочка уже готова высыпаю и пошла сходила только что за вилкой. Все-таки хочу попробовать этот способ сборки, который я видела показывали на видео люди. Так, сейчас попробую одной рукой. Как-то подождите. Там мне надо поставить миску. Ну миску должна. Сейчас я ногами сожму. Так, вот как это было. У них вот так. Чпак. Сейчас. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, сложно держать одной рукой телефоны. Вот так. Чипок ну да. Слушайте, реально удобно. Вилка. Получается, все хвостики остаются. В целом, ребята, удобно. Но все равно, оно бывает такое, что срывается прям с самой веткой. Надо как-то не очень видно резко буду готовить куриный рулет у меня было филе курицы я разрезала на пополам куриное филе где-то по сантиметру на такие пластиночки отбила хорошо посолила сейчас поперчу еще нужно соль соль соль тоже надо насыпать соль перец базилик у меня базилик ну, можно сушеный написано вообще в рецепте сушеный но я достала у меня замороженный из прошлого года Чебрец и 4 дольки чеснока и фольга понадобится. Первый раз буду готовить это блюдо. Сейчас попробуем вместе с вами его приготовить. Я очень люблю маленькие рулетики делает Сережина мама куриные, очень вкусно. Она их называет пальчиками. Она там начиняет их и салом, и сыром. Получается очень вкусно. Это ну, почти такой же похожий принцип, только немножечко-немножечко по-другому. Я раскатала для начала фольгу. В рецепте указано там 3-4 слоя, но я думаю, что 2 достаточно. Я 2 сделала. Так, дальше. Я на фольгу, выложила мясо. Вот так. Теперь базилик. Посыпала чебрецом. И теперь пересыпаем это все чесночком. Посолила, поперчила. И сейчас будем этот рулетик заворачивать. Вот такая колбаска у нас получилась И в таком виде мы отправим ее в духовку На 45 минут при температуре 200 градусов Рулет приготовился Посмотрите, какой он красивый получился Я его еще немножко сбрызнула оливковым маслом Мне нравится вот У нас тут хохотун смеется Сейчас буду пробовать Запах запах очень приятный м -м, вкусно. мясо мягко очень И знаете м -м, что необычно что чеснок который я порезала кубиками такими мелкими он практически вот ощущение как будто свежего Я думала, он будет таким мягким-мягким, а нет, он прямо аж подхрустывает. Вкусно. Решили по дороге заехать в Сакуру, в парк. Они строили в этом году бассейн, вот приехала посмотреть, что в итоге получилось. Вот так получилось, неплохо. Пальмы даже высадили, очень, кстати, неплохо смотрится. Прям сразу кажется, где-то не у нас, а за границей. А Сзади находится речка. Там есть немножко, сейчас пройду, покажу речку. А, вот видите, мелкие есть. Сейчас наши уже в баре там покупают. Сейчас, сейчас, мороженое, мороженое. Есть вот. А тебе, тебе сади его вот сюда. Ой, какое мороженое красивое. А ты вишневое? Ой, поздравляю вас, рада, что да вам так. нравится. Все, все с мороженым. Одно вишневое, шоколадное. Ой, какое еще там мы заказали? Клубничное с йогуртом и грейпфруктовое. Узнали за шезлонги только что. Значит, на этих деревянных шезлонгах полежать 200 гривен. Аренда шезлонга. Это какое? Это грифрут. Ой, интересно, давай попробуем. Да-да. класс. Да. Очень вкусно. Папа, а если здесь постилочку свою принести? Я так понял, что на прям тортог. сюда, на тротуальную плитку. То 100, 100. -100 гривен с своей постилкой. Да, да, с так, так, так, так, не не, не близко не подходите. Повернитесь ко мне Моя команда ух Но я думаю, что маленький бассейн Для такого количества людей Которое здесь может быть да? ну, Пойдемте Сейчас Сакура молодцы Они меня вдохновляют У них каждый год что-то здесь меняется Добавляется Достраиваются беседки Домики, в общем, молодцы а мы утром ездили по делам. Сейчас расскажу, по каким. Мы возили детей записывать их в школу и в садик. Но в школу еще нам сказали рано, нужно с весны начинать записывать, а мы хотим пойти, ну я, по крайней мере, так склоняюсь, я хочу, потому что познавала очень много о местной школе и очень много хороших отзывов, и, в принципе, мне удобно будет не надо будет куда-то возить. Все очень рядышком близко. К пешей доступности, можно так сказать. И Яна в садик. У нас два садика уже сейчас на территории нашего поселка. Мы крички спустились, но хочу немножко спрятаться. Потому что такое солнце, я сами разговариваю. И мне прям где-то ива есть. Вот. Очень хорошее местечко Сейчас я сяду Ой. Всё, и вся банда за мной, да, идет? Угу. У нас построили еще один садик. Построили он абсолютно новый. Новенький-новенький. Красивенький, красивенький. И мне знакомая весной предложила, говорит, Аня, отправь своих детей. Это ну, садик очень хороший. Внутри все чистое, все новое. Есть даже соляная комната. И детская площадка, хорошие там воспитатели. Ну, в общем, мы сегодня пошли записали Яна. Ян пойдет, наверное, со следующего года, с трех лет. Ян такой мальчик, что ну, дома он точно не усидит, как Марк с Ренатом. Потому что Марк с Ренатом, они такие более скромные. Хотя я даже сейчас их привела. Говорю, можно куда-то их уже записать. Либо в садик, либо в школу заберите. Они говорят, нет, в школу рано. А в садик у них уже перебор. Там уже, по-моему... Больше по норме 20 человек, а уже даже больше сверх нормы взяли. Ну, в очередь нас поставили, посмотрим, как там будет. Они сказали, мы вам перезвоним, если что. Поэтому, будем ждать. Познакомились уже даже с директором, очень приятная такая женщина, все рассказала в подробностях. Но я больше за Яну интересовалась, потому что мне, как маме, естественно, какие-то вопросы очень сильно волнуют. Все ответила, все рассказала. Наверное, полчаса мы с ней разговаривали. Дети в это время пока играли на детской площадке. Сегодня пасмурно, всю ночь шел дождь, у нас уже вторую ночь идет дождь, но слава богу, что нету таких ливней, как пугали нас, потому что, ну вот как мы смотрим в других городах, там в Одессе сильно затопила, Киев затопила, то у нас не так критично. Мы вчера с Сережей решили поехать поузнавать за малинку. У нас где-то 20-20 с хвостиком километров от нас есть поля, мы видели, малину выращивают. Мы приехали, там, кстати, помимо полей с малиной, там еще кукуруза росла, картошка, и что еще я заметила? И, и арбуз, да, арбуз тоже. Много арбузов. Я смотрю, что сейчас на рынок уже много завозят и дыни, арбузов. А у них на поле, ну там они вообще такие малюсенькие, ну то есть вопрос, что это нам везут? Какое количество там нитратов? поэтому мы, наверное, пока не будем покупать арбузы на рынке. Мы вот брали в ТБ, нам, кстати, в АТБ очень понравилось, без косточек, но мы его уже берем который год, и все нормально, от него не тошнит, ничего. Хотела туда пройтись, там люди отмечают что это не буду их смущать. Мы вчера вечером приезжаем на это поле. Там ну, будка охраны, понятно, вышла женщина, дала телефон хозяйке этого поля, говорит, звоните и, или едьте к ней домой. Она где-то недалеко живет. Мы поехали к ней домой. Хозяйки дома не было, вышел сын, сын сказал, сегодня не беспокоит, потому что она на каком-то торжестве. В общем, ну мы набрали ее. Сегодня она говорит, сколько вам надо малины. Малина, кстати, по 70 гривен. Завтра они будут только собирать. Она говорит, наберите нас завтра, где-то в первой половине дня, и мы под вас соберем, сколько вам нужно. Малинка еще есть, поэтому, говорит, соберем. Идем. Сережа, мы настолько с тобой неправы, что мы так близко живем возле такого парка, и мы совсем редко здесь бываем. Ты слышишь? Это безобразие. Ну так... Вот задумайся. Причем вот в будний день вообще людей здесь нет. Такое вкусное мороженое. Мы купили детям... Марк, ты можешь дать ему руку? Да я ему Мы купили детям мороженое. 30 гривен. Огромный рожок. Еще такие вкусы я в восторге. Огромный рожок, сама большая и еще такие шарики. Мы взяли по одному шарику. Ну, там шарик, я думала, он будет какой-то маленький. Потому, знаете, бывают в торговых центрах, там вообще мои вкусненькие. Здесь такой, прям как мячик для большого тенниса. Все получили удовольствие. 30 гривен мороженого. Дети снова на площадке. Мальчики, только, пожалуйста, на землю туда не наступайте. Смотрите, это подготовили землю, будут укладывать рулонный газон. Уже укладывают. Вот молодцы такие. Вот он, кстати. Кто не видел, показываю, как он выглядит. Вот такой срез. Подготавливают, трамбуют почву, и потом все это выкладывают и хорошо-хорошо заливают. Сейчас, если дожди, то дожди польют, сделают свою работу. Красота, смотри, ты видел? Газончик. Ой, Марк, вы такие мальчики уже взрослые, на таких маленьких горках. Это для Яна больше. Ян, на попку. Поднимайся, поднимайся. Сами. Ренат же у нас крутой уже на шахматы ходит, поэтому сразу увидел шахматы и побежал. Он дома всех нас учит. Игре в шахматы рассказывает. Так прям интересно его услужить, Молодец. Вник, вник вообще в этот процесс. Я вижу, что нравится, нравится. Хотели купить рыбкам корм, покормить их здесь. Ну, все закрыто, не знаю. Или корм съели, или еще не работает ничего здесь. Сейчас сколько? Сейчас 12, по-моему, до начала первого. По идее, должно быть открыто что-то продаваться. Территория большая. Там мы были внизу, там, где мороженое покупали. Там корм продают, корм продают в самом начале. А, солнышко вышло, какая прелесть. Ладно, детки, идемте, будем. Красиво, когда все красиво вокруг. Иду, а тут такие красивые белые-белые лили. -белые -белые. А, а ты сходи, водичку им возьми, хорошо? Они пить хотят. А здесь желтые. А у меня уже отцели. Но у меня, кстати, не такой насыщенно-желтый цвет. Красиво. А там чуть ниже. Такие нежно-нежно-розовые. Так, я пошла смотреть за детьми. Потому что они побежали. Такое место опасное. Веревочный парк. Ой, Ян, аккуратно только Ребята пытаются пройти Все виды тут веревок эстафет Давай, Молодец, нравится. еще чуть-чуть Ну, а Ян ищет, где бы развязать эту веревку Давай еще чуть-чуть, совсем немножко Так, молодец все, финал Мама, почти давай. Давай, покажи. Молодец, умничка. Так, теперь на бревнышко. Как хорошо, что для родителей беседка предусмотрена. Дети вот там. А мы вот здесь. Столик, скамеечка, вода. И можно смотреть кино. Кино это дети. Естественно. Ну, ну, да, честно говоря, мне кажется, никогда Сегодня прям обзор лилий бордового цвета, линий бежевые. Еще один цвет, такой темно-темно свекольный, наверное, ну, больше надо... так. Немножко вяло тут уже отходят от цвета. Ну, надо... Такая коряга красивая. Да. С 15 по 31 лепня будет фестиваль американской свинины. И вот так она Тут наглядно показано Вот так